Хотите узнать, как создать личный бренд в сетевом маркетинге и с чем его едят? Ищите волшебную формулу приготовления? Думаете, что личный бренд – это просто ваши фото в социальных сетях с заумной цитатой и чужими мыслями? Частично вы правы, только это верхушка того айсберга, который скрывается под этим определением. Привет! На связи Надежда Шадрухина, интернет-предприниматель эксперт в области YouTube. Для создания личного бренда важно осознать, что вы уникальны и никто не может с вами сравниться, никто не может вас повторить, никто не может обладать теми же способностями, что и вы. Чтобы иметь устойчивый бизнес, необходимо создавать свой личный бренд. Благодаря ему вы сможете навсегда защититься от потерь и конкуренция. Вокруг всегда будут люди, заинтересованные именно в вашем, и в, вас, в вашем предложении и в вас. Бренд – это ваша популярность. Популярность в интернете и в реальной жизни, которая неразрывно связана с вашим именем и вызывает соответствующие эмоции у других. Например, Путин – президент, Киркоров – певец, Комаровский – детский доктор. Бренд нельзя придумать, однако вы можете его создать, придерживаясь определенной стратегии. Он сформируется из вашего интереса к тому, чем вы занимаетесь увлеченно и продолжительно. Он основан на ваших внутренних ценностях и выбранной нише в вашем бизнесе. Независимо от того, что вы о себе думаете, кем себя считаете, в каждый момент времени вы стоите ровно столько, во сколько позволили себя оценить. Это и есть ваша реальная цена. Хотите стоить дороже, повышайте ценность своего бренда. Возьмите прямо сейчас бумагу и ручку и приготовьтесь записывать и одновременно анализировать, что у вас уже есть, а над чем вам придется поработать. Итак, перейдем к стратегии при создании личного бренда. Первое. Начните решать проблемы других людей. Предварительно определите э, вашу целевую аудиторию, придумайте, какими способами вы будете это делать. Можете завести личный блог канал на ютубе, страницу в социальных сетях и группы. Со временем вам желательно освоить все эти направления и соединить их между собой. Отдавайте без желания получить что-то взамен. Ничто не возникает ниоткуда и не исчезает никуда. Закон сохранения энергии. Соответственно, чем больше вы будете делиться с окружающими полезностями для них, тем больше взамен вы получите и тем больше количество людей будут видеть вас эксперты и рассказывать о ваших способностях других людям следующий момент Повышайте свою ценность на рынке за счет постоянного обучения новым навыкам. Чем выше ваша ценность, умение, мастерство, тем крепче бренд. Когда повышаете свою ценность, то становитесь более полезным для большинства количества людей, так как приобретаете новые знания, которые им нужны тоже. Постоянно инвестируйте в собственное развитие. Становитесь ценным инновационным центром. Когда вы приходите на тренинги или курсы, то ваша цель – искать только одну идею который до этого у вас не было далее научитесь массово продвигать информацию на рынке о том что есть решение проблемы как преуспеть на рынке за счет обучения и инструментов продвижения этот пункт вы можете восполнить за счет такого навыка как копирайтинг так как если вы не можете донести до людей грамотную информацию, то первые три пункта теряют свое значение и становятся бессмысленны. Создайте поток трафика на ваши ресурсы, используя бесплатные и платные методы рекламы. Для создания личного бренда важно научиться, знакомиться с большими лидерами, посещать мероприятия, как онлайн, так и офлайн. Вокруг них уже собраны большие аудитории с такими же интересами, как у вас. Вначале вы научитесь на примерах успешных людей, потом другие учатся у вас. Если вы хотите поменяться, то постоянно развивайтесь. Успех, успех – это естественно вытекающие последствия определенной жизненной позиции. Берегите себя, с верой в вас и в ваш успех, Надежда Шадрухина. Пока!